Услуги, которых нам не хватает. Если вы не знаете, какую одежду вам сегодня надеть, чтобы вам не было слишком холодно или слишком жарко, то услуга тестировщика одежды вам точно будет полезна. Ну, в общем, ветровке жарковато, если честно, да, немножечко. Вот сегодня идите в этой рубашке. Он может на себе испытать не только температурные качества, но и практическую пригодность. Так, но если ты не пишешь рэп и не собираешь умереть до 27, то, наверное, это не для тебя. Три правила бесплатной раздатки. Носим ее на мероприятии, носим ее дома, и если выходим в город, то не забываем придумать себе алиби. Так, ну это не такая старая джинсовая куртка, которая... О, старая джинсовая куртка. Это такая старая джинсовая куртка, которая... Фу, старая джинсовая куртка. Сейчас четверг. А это... Э... А это же чемпионат просто осталось, не обращать внимания. Нет, я про кроссовки, я еще на ту неделю вам давал. Вы... А, кроссовки, да. кроссовки, да-да, ну их еще недельку-две поносить бы по-хорошенькому, проверить все так вот основательно. Ну слушайте, новые ну как бы, я еще планировал... Слушай, вот вы врачу говорите, как ему работать. Вот можно, пожалуйста, без этого? Если понадобится, буду и месяц носить. Это в ваших интересах. С каждым бывало так, что ты болтаешь с человеком и не помнишь, как его зовут. Причем это уже шестой с ним разговор. И чем дальше это заходит, тем переспрашивать становится все более неловко. Воспользуйтесь услугой «Имя узнавателя». Очень общем, Кирилл, по-любому надо встретиться, раз такое дело, сам понимаешь. Серега? Илья? Он Илья. Илюха! Ах, ты подпишешься? Эта задача потяжелей. Ни слова больше. Семён Сергеевич. Нет. Сергей Семенович? Нет. Семен Семенович. Нет. Да как так-то, а? <звук> Ну вы не говорили про дбеди на кругу, и тут как бы, не знаю, в ТЗ такие вещи на Если вашим родителям не нравится ваш парень, то услуга аренды плохого парня вам очень пригодится. Мам, пап, привет! Знакомьтесь, это раниль. Близкие называют меня Fire что вам предложить покушать? Я ем только то, что приготовлено на огне, и пью только то, что горит. Где вы работаете? А я не работаю, я плыву по течению, как свободный волк. My girl, my girl. Доступно несколько вариантов. Я хочу от тебя как можно больше детей, чтобы снимать как можно больше утренников. А, безусловно, приходите к нам на выставку, там у нас художник пересчитывает, песчинки в мешке, ага, под монеточку, естественно. Смешно! Плохой парень сделает так, что на его фоне любой будет смотреться лучше. Когда ты накосячил, всегда стрёмно, если в этой ситуации ты один. Услуга по аренде принимателя вины поможет избежать легкой неловкости. Извините, я опоздал. я тоже опоздал. И не только лишь он, ленивый и бесхребетный мужик, который не может оторвать свое тело от постели по утрам, но еще и я. Делите презрение между нами Попала. Слушай, было мало времени, чтобы выбрать подарки. Все, что я купил. Бинокль. Она любит ходить в театры. Мусульманский календарь. Она татарка, я подумал, что... Слушай, я тебе не за это деньги плачу. Ладно. Ха-ха, с днем рождения! Это тебе! Он придумал все подарки. Это будет стоить тебе дороже. Ладно, хорошо. Ха -ха. Так это мы же вдвоем были, помнишь, мы вдвоем приходили. А, а, тут нет. Сам. А если перевернуть, ты неправильно смотрел? смотрела, а так тоже две. Ага. Если вас застало экстренное желание сделать что-то, что на публике делать неприлично, то воспользуйтесь услугами персонального отвлекателя внимания. А, чертов насморк! Поможешь? Да, без проблем! Спасибо. Это человек, который рядом с вами будет делать вещи хуже, чем те, которые делаете вы. Слушай, что-то брюк спадают, нужно ремень поправить. Да, не вопрос, сейчас выручим. Так, либо смотрим, либо проходим. Давайте тут не толкнемся-ка. -то.